Народ, всем привет! Скоро боевой пропуск, а значит, надо его покупать, и поэтому я решил разыграть 7000 монет. Выиграть очень просто. Первый конкурс будет, точнее, розыгрыш будет на удачу, второй будет на ваш личный скилл. Но перед этим хотел бы напомнить, что у нас в Калибре существует реферальная программа для новеньких игроков, поэтому если у вас есть желание создать новый аккаунт, а еще лучше, если вы переведете своего друга или знакомого, или просто где-нибудь поделитесь... То я буду рад и, соответственно, вы получите свои плюшки 7 дней премиа, 30 тысяч кредитов и 300 монет по данной ссылке. Эту, эту ссылку можно найти как в группе Pro калибр так, соответственно, по данным видео. Но давайте вернемся к нашему розыгрышу. Все очень просто. Первый розыгрыш, напоминаю, это на удачу. По данным видео на YouTube вам надо оставить комментарий со своим игровым ником, соответственно, прожать лайк данного видео и подписаться на канал. После розыгрыша можете отписаться, но на момент проведения вы должны быть подписанными. Второй розыгрыш будет посложнее, здесь уже надо проявить свое, свое мастерство играя в режим столкновения. Все что от вас требуется это с 4 сентября по 6 сентября играть в режиме столкновения и сыграть свой лучший бой. Очки будут разыгрываться по формуле, соответственно 1 единица урона это 1 очко, одно убийство это 10 очков, одно содействие это 10 очков и одна смерть минус 10 очков. Соответственно здесь я привел формулу как это все рассчитывается. Можно ознакомиться как на YouTube, соответственно по данному видео, так и зайти в группу Калибр" и там также с этим ознакомиться. Сыграли свой лучший бой, оставили в комментариях по данным посту в контакте свой них в игре, скриншот и соответственно реплей своего боя в режиме столкновения. И уже 7 сентября я подведу итоги и победителю будет начислено 3 500 монет. Есть у вас есть какие-то дополнительные вопросы, для этого есть... Мой Дискорд, в котором я общаюсь исключительно по поводу розыгрышей всяких разных конкурсов, которые проходят от меня. Поэтому есть вопросы, пишите мне туда. Ну, естественно, можно писать по данным видео на Ютубе. Тоже буду стараться отвечать на ваши вопросы. Ну, а с вами был Димон. Пока-пока, всем удачи.